дорогие друзья рады приветствовать с вами инвестиционный центр павловы и партнеры сегодня вы узнаете как сэкономить свыше 6 миллионов рублей при покупке трехкомнатной квартиры в москве смотрите видео и покупайте дешевле объект на сегодня трехкомнатная квартира общая площадь 80 квадратных метров город москва измайлова квартира в многоэтажном доме в шаговой доступности от метро Подземный паркинг для жильцов. На территории установлено круглосуточное видеонаблюдение. В каждом подъезде охрана. Обратите внимание, что рыночная стоимость данной недвижимости 17 миллионов рублей. Вы можете сейчас приобрести ее с торгов за 10 миллионов 200 тысяч рублей. В этом случае дисконт составит 40%. И вы сэкономите 6 миллионов 800 тысяч рублей. Квартира находится в развитой инфраструктуре. Рядом магазины, кафе, детские сады, школы. Также вблизи находятся прекрасные парки. Измайловский парк, Сокольники, Сиреневый сад. Отличное вложение в собственную недвижимость со скидкой почти в 7 миллионов рублей. В случае, если вы хотите приобрести квартиру как инвестиционный объект, вы можете сдать ее по цене от 40 тысяч рублей и выше в зависимости от наличия в квартире мебели и техники. Друзья, если вас заинтересовала трехкомнатная квартира со скидкой свыше 6 миллионов рублей или у вас есть вопросы о покупке имущества на торгах, пишите нам в комментариях под этим видео. Также вы можете оставить заявку на нашем сайте investuprav.ru.